Они осмелили, раньше боялись. Да сколько их в Чтобы они боялись чего? Еще их мало. Да прилетят они, не переживай. Why does the lights taste like this?